Всем привет, ребят! Ну что, пока ждем давление на Тайване, так оно что-то не выходит. это было написано, что на протяжении четырех часов, по идее, должно было бы уже запуститься. В общем, поехали посмотрим, что у нас есть по серваках интересного. Есть неплохое сегодня накопление на английском. Так, Creation машин Это что такое? Ого, фига себе! Что-то новое, прикольное. Creation Machine. Like can create the first reward for free. Is this reward is possible. Так, ну, одна попытка бесплатно. А, следующий за 1400 гему. В общем, вот так вот оно все выглядит. Что здесь есть интересного в сундуке? А -а -а, так, а ну-ка, давайте roll the reward is random reselected free basic rewards так, одна из попыток рандомно ну, такое, короче короче, за 1400 вам дают следующую попытку а, что по плюхам интересного есть сундуки 166 а, это числа или что? это количество пакетов, которые остались Лиз. Да, смотрите, то есть тут количество чего осталось за такими-то чистыми, Экстра креишн. Ну, вот такое. Для доната, но с бесплатки, можно тоже какую-то халявную плюху вытащить. Довольно-таки а, крутая, интересная акция, новая. Интересно, интересно. А, четвертые карты есть, гемы есть, расходники. Ну вот лис мастер есть найм камешки тоже есть так 1 плюс 1 спринт пак за вход тут больше ничего такого интересного нет дискаунт дискаунт у нас ракушка тоже интересная тема а был уже такой у нас дискаунт так, тут ничего. И пак, о котором я говорил. Пак накопления для тех, кто только начинает, либо не потратил все попытки. Вот за 1400 можно, смотрите, словить Мэри, словить Барта сразу со скином получить Артику, Некроса и Вольта 3 Дакона, плюс Розу, плюс 10 еще за которые можно потом получить те же самые там мешки-лисицы кому надо осколки в дискаунте вот они есть ну я считаю очень круто очень кайфовое предложение но вот эта вот акция довольно э, довольно таки неплохая машина э, creation машин машин создание не знаю э, новая машина короче у нас появилась в Castel Clash Пока есть только здесь, не знаю, сейчас глянем, давайте чекнем еще раз. Тайвань. обновилось Нет. И будем ждать уже обновления. Такс. Поехали, глянем, что у нас на нем интересного есть. Так, фонарики все так же. Да. Еще через 3 часа аж смогу забрать. А, так, это что у нас такое? Непонятное. Здесь у нас сегодня только молотки. Даже не X2, а просто молотки. Так, у нас места не хватает на вход. Потом заберу. Так, что по базармарке, то есть интересно. Вчера я показывал, здесь поменяли паки. Довольно таки неплохие паки. Со скинами считайте, здесь скины в основном падают. За 5К тоже пак неплохой. Все остальное, в принципе, как и было. Поехали, чекнем, что на русском сервере. Я заходил на русский, там хватайка есть. Сейчас попробуем оттуда что-то забрать. Так, хватайка. А, хватайки я забрал. Я вытащил 10 жетонов, забрал сундучки. О, а хватайка такая же, как и была. Она была, ее, кстати, вот, кто не видел, она была один раз. Ее, короче, убрали тупо ночью. И сейчас вот опять добавили обновленная хватайка. Ну такое. Так, магазин скидок. Ну на русском магазин скидок против близкого сервера ни о чем. Парящий остров опять открылся. Подарки. Древка на русском есть. Что тут древки интересного, ну вот все то же самое, ничего особо не поменяли. Ничего такого прям мега вау интересного я пока не наблюдаю. Вот так вот забрал я сундучки. Поехали их пооткрываем, место у нас конечно не в те. Фига себе, у меня тут сундуков накопилось. Сколько я всего не открывал, ну поехали пооткрываем, посмотрим хотя бы что у нас выпадет интересного. Ну, по расходникам довольно таки неплохо, к них нападало для прокачки, Ой, отлично. Можно кому-то теперь вкачать. Ну, вот 300 книг, конечно, особо я с прорывом не разгонюсь, но все равно довольно-таки неплохо. По кристаллам. Можно кого-то на 20-й прорыв поднять. А, Такс, поехали еще Тайванчик. Не, еще таки не запустилось. Ну, что я могу сказать? Вот эта вот акция довольно-таки интересная. А, ну, сейчас зайдем еще на один аккаунт. Попробуем с основного аккаунта. Залететь, посмотрим какие плюхи. Я так понял, нежное это количество итомов. Ну в любом случае это на халяву дается возможность получить эту плюшку. А нет, видите, здесь 10-4. Как-то странно меняется все created one by stone Ага, это кто сколько чего вытащил все я понял сколько человек 400 это счастливчики которые нежные на кто что получил вот так вот он еще раз правила почитаем Рандомно выбирается любая награда. Uh, так, uh -huh. вот copy the to the password price, pool. В общем, будет добавляться эти награды. Ну, что я могу сказать? 23 часа довольно-таки неплохо. Uh, как мне это влияет на количество наград. Хм, интересно. Довольно-таки интересная акция. Ну, скажем так, нестандартная что-то. Но опять же, она большей степени для доната, нежели для бездона. Но вот эти вот Fast Creation, Craig, рандом Reward, Below. Это те награды, которые можно получить. А вот экстра награды. Вот это те, которые вы можете, а вот это экстра Creation. Это которые за донат. Вот так вот. То есть, максимум, на что вы можете рассчитывать, это на одну плюшку с вот этих, либо же задонат на одну плюшку с вот этих. Вот так вот. Ну, что могу сказать? Что-то новое, интересное. Посмотрим, будет ли это на других серваках. но ну, это однозначно халява, есть халявная попытка, и пропускать, я думаю, тоже не стоит. Ну, кому как повезет. Кто-то получит, я получил, видели, один на одном аккаунте, а на втором книге, но все равно довольно-таки неплохо 100 книг для бездона, я считаю, очень круто. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.